Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Вы когда-нибудь хотели узнать, что чувствует человек или что он хотел сказать, основываясь только на его одежде, выражении лица или поведении? Может быть, вы насмотрелись сериала «Шерлок» и теперь решили сами стать детективом? Хотя никто не может читать чужие мысли, даже Шерлок Холмс не настолько хорош. Есть некоторые приемы, которые помогут вам лучше понять других людей и то, что они на самом деле хотят сказать. Вот несколько советов о том, как читать практически любого человека. Первое. Будьте непредвзяты. Если вы хотите научиться читать людей, вы должны сначала потренироваться подходить к ним непредвзято. У каждого из нас есть скрытые предубеждения, основанные на прошлом опыте, текущих эмоциях и взаимодействии. Если мы судим о ком-то слишком быстро, мы склонны неправильно воспринимать других людей. Практикуйтесь входить в новую встречу с открытым сердцем. Как пишет Джуди Орлов, доктор медицинских наук, в журнале «Психология сегодня», чтобы научиться считывать важные невербальные интуитивные сигналы, которые подают люди, вы должны отказаться от других жизненно важных форм информации. Для этого вы также должны быть готовы отказаться от любых предубеждений или эмоционального багажа, например, старых обид или столкновений с эго, которые мешают вам ясно видеть человека. Главное – оставаться объективным и воспринимать информацию нейтрально, не искажая ее. Второе. Будьте открыты, но помните о своих инстинктивных чувствах. Хотя лучше всего быть непредвзятым. Возможно, не стоит сразу же полностью игнорировать наши интуитивные ощущения и первые впечатления. Почему? Согласно исследованию, опубликованному в 2009 году в журнале «Personality and Social Psychology Bulletin», наши первые впечатления могут быть более точными, чем мы думаем. В ходе исследования испытуемые рассматривали фотографии 123 незнакомых людей. Незнакомцы рассматривались либо в контролируемой, нейтральной позе и с выражением лица, либо незнакомцы естественно, позировали в выразительной позе. Когда испытуемые видели фотографии незнакомцев с естественным выражением лица, их суждения о них были верными по 9 из 10 личностных качеств. Иногда, когда мы смотрим на то, как другие люди предпочитают представлять себя с помощью уникальной моды, фотографий и поз, мы можем оказаться правы в своих первых впечатлениях. Настоящий фокус заключается в том, чтобы узнать их тонкости, а не только то, как они предпочитают себя преподносить. Номер три. Обратите внимание на их осанку. Осанка может многое рассказать о человеке. Может быть, они держат голову высоко, потому что у них был хороший день. А может быть, они сгорбились в своем кресле, потому что не выспались. По словам Джуди Орлов, доктора медицинских наук, обратите внимание, держит ли кто-то голову высоко, демонстрируя уверенность, или, возможно, у него сильное эго, и он надувает грудь. Орлов также отмечает, что нерешительная походка с низко опущенной головой и трусливой походкой в некоторых случаях может быть признаком низкой самооценки. Осанка может многое рассказать о том, как человек чувствует себя в течение дня, поэтому следите за ней. Если он засыпает в кресле во время урока, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, насколько он устал. Номер четыре. Обратите внимание на то, во что они одеты. По мнению психолога по вопросам личности из Техасского университета Сэма Гослинга, мы должны замечать то, что люди предпочитают говорить нам о своей внешности. Гослинг называет эти признаки претензиями на идентичность, и они могут включать такие мелочи, как одежда, татуировки, наклейки на бампере и даже наша заставка. Гослинг объясняет, что утверждение идентичности – это намеренные заявления, которые мы делаем о своем отношении, целях, ценностях и так далее. Одна из вещей, которую действительно важно помнить о заявлениях об идентичности, заключается в том, что, поскольку они являются преднамеренными, многие люди полагают, что мы манипулируем ими и ведем себя неискренне. Но я думаю, что существует мало доказательств того, что это происходит. Я думаю, что в целом люди действительно хотят быть известными. Они готовы сделать это даже за счет того, чтобы хорошо выглядеть». Они предпочтут, чтобы их воспринимали достоверно, а не позитивно, если уж придется выбирать. Поэтому обращайте внимание на то, что люди хотят рассказать о себе. Скорее всего, они в значительной степени правдивы. Номер пять. Обратите внимание на их обычное поведение и характер. У каждого из нас есть свои уникальные манеры и поведения, которые отражают нашу личность. Важно понять, как ведет себя человек, прежде чем делать поспешные выводы. Если вы заметили, что кто-то нервно постукивает ногой на вашей вечеринке, значит ли это, что ему есть что скрывать? Или он просто не любит вечеринки? Или просто имеет привычку постукивать ногой? Как только вы получите базовые данные об их обычном поведении и характере, вам будет легче понять их, когда они отклонятся от своего обычного поведения. И номер шесть – обратите внимание на определенные выражения лица. Есть несколько распространенных выражений лица, которые могут выдать, что человек на самом деле думает или чувствует. Если у кого-то сжата челюсть, и он скрежещет зубами, это может быть признаком напряжения. Возможно, кто-то испытывает горечь, гнев или презрение, если его губы сжаты. Появились глубокие хмурые морщины? Можете не сомневаться, они определенно волнуются или слишком много думают. Хотите узнать, искренне ли кто-то улыбается от восторга? Обратите внимание на так называемую «улыбку дюшина». Согласно Healthline, это происходит, когда скуловая мышца поднимает уголки рта, одновременно с круговой мышцей глаза поднимает щеки и морщит уголки глаз. Такая улыбка тянется к глазам, вызывая появление морщин, известных как вороньи ноги. Такая улыбка появляется, когда человек искренне счастлив, в отличие от вежливой и любезной или даже вынужденной улыбки. Возможно, существует даже более простой способ интерпретации различных улыбок. Магдалена Рыхловска из Университета Кардифа и ее коллеги-исследователи разработали классификацию улыбок и их влияния на окружающих с помощью сложной программы моделирования, использованной в 2017 году. Когда вы даете положительную обратную связь, вы часто можете демонстрировать то, что Рыхловска называет улыбкой вознаграждения. Это когда ваши губы естественным образом вытягиваются прямо вверх, брови приподнимаются, а по бокам рта образуются небольшие ямочки. Улыбка доминирования свидетельствует о дружбе и симпатии. Она включает в себя сжимание губ вместе и появление небольших ямочек. И, наконец, улыбка доминирования – это улыбка, при которой ваша верхняя губа приподнята. Вы морщите нос, а щеки при улыбке втянуты вверх. Во время этой улыбки вы поднимаете верхние веки и как бы усмехаетесь. При этом впадина между носом и ртом естественным образом углубляется. Так что если вы заметите, что кто-то, с кем вы недавно разговаривали, использует улыбку доминирования, возможно, он просто пытается быть вашим другом. Если только он не улыбается во сне, тогда, возможно, он просто очень устал и видит хороший сон. Итак, как вы думаете, сможете ли вы теперь, немного попрактиковавшись, лучше читать других людей? Являетесь ли вы следующим Шерлоком Холмсом? Расскажите нам об этом в разделе комментариев ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. И как всегда, суперспасибо за просмотр!